Друзья, всем привет! Вы снова на канале Вкусняшки от Яшки. Хотел бы сразу поблагодарить всех тех, кто подписывается на канал, оставляет, ставит свои лайкосики, оставляет комментарии. вот. Ну и, конечно, не забывайте это сделать. Мы же стараемся для вас. Вот. А сегодня у нас будет вот такая вот курейка мощненькая. Что же мы с ней будем делать? Мы ее будем запекать. Хотя... Все ж, да, наверное, люди знают, да, как запекать, там что-то его помазал, посолил, поперчил, в духовку и все готово, правильно? Черт. По-моему, неправильный рецепт мы выбрали. Хотя нет. Мы сегодня покажем, как сделать офигенно вкусную и очень сочную курочку. В общем, приступаем. Так, наваливаем кетчупа обычного кое томатного, без всяких добавочек. Теперь берем соус барбекю и наваливаем, наваливаем его примерно столько же. Ага, наваливаем. Сейчас, надо взять ложечку. И наваливаем туда соуса барбекю. Ё-моё, туда ложки не пролазят в это горлышко. Короче, мы иначе ножом. Офигенно соус барбекю, офигенно густой, походу концентрированный. Ну ладно, пахнет, кстати, очень чётенько, очень барбекю. Это нифига не хайнс, кислый, короче, плюс-минус, вот так. Вываливаем туда же пару столовых ложечек меда Ну, плюс-минус. Черный молотый перчик, обязательно. соус сос либо вустерширский, чтобы был маринад, тире-глазировочка пожиже. Так, плюс у нас туда пойдет чеснок. Ну, я думаю, зубчика 3-4 нам, где-то зубчика 4 я думаю, нам хватит. Короче, у нас маринад должен получиться кисло-сладенько, остренький, с ароматом барбекю. Я думаю, будет офигительно. Вот, а дальше покажем секрет, почему это, эта курочка получится сочной, а не просто обычной запеченной курочкой. Но нам нужно будет ее еще немного промариновать, чтобы, конечно же, все вкус у нас а еще один. Короче, чеснока много, не было, как чеснока много не бывает, поэтому у нас пойдет туда 5 зубчиков. Давим чесночок. Можно, конечно, его очень мелко нарезать, но через чеснокодавочку ой, получится более выраженный аромат чеснока, и он быстрее проникнет в курицу. Дальше у нас идет несколько еще поток соли. Естественно, нам это нужно забалансить все. Сахар не будем добавлять, там есть мед. Вот. И надо, наверное, добавить немножко кислинки. Как думаешь? Ну и чайную ложечку яблочного уксуса. И теперь все это хорошенько смешаем. Так, маринад готов, теперь берем курейку нашу, нам нужно, чтобы мясо промировалось под кожу, потому что ну, кожа не пропустит. Берем нож и начинаем натыкивать ее прям всю, по максимуму делаем такие надрывчики, чтобы маринад хорошо прошел под кожу, чтобы мясо у нас пропиталось всеми вкусами. Натыкиваем ножки, все. Теперь переворачиваем ее и с обратной стороны, ну, естественно, все то же самое, что маринад у нас прошел под кожу. Все, перекладываем курицу в емкость, которая у нас будет мариноваться, и теперь хорошенько прям поливаем ее маринада у нас довольно-таки много, поливаем и начинаем начинаем промазывать ее всю, чтобы хорошенько попала во все надрезы, под мышками, естественно, внутри тоже хорошенько промазываем. Ну все, курочка у нас промариновалась уже где-то около часа. Сейчас будем отправлять ее в духовку, выставили там температуру на 180 градусов. А отправим ее сейчас сначала плюс-минус где-то минуток 25. Вот, ну посмотрим, как будет. Вот, Помните, я вам обещал, что у нас будет супер сочная курица. Так вот, чтобы она была у нас супер сочной, а не высохла, чтобы у нас мясо при разрезе было сочненькое. Нам нужно ее парить, а не жарить. Вот. Для этого что мы делаем? Это мы берем какой-нибудь противень или просто какую-нибудь емкость, так, наливаем в него воды. Ну, сейчас еще немножко добавим и просто ставим на низ духовки. А сверху уже просто на решетку, либо на другой противень кладем курицу так оставляем. В общем, все, курицу мы отправили в духовку, под низ поставили противень с водичкой, чтобы она испарялась, естественно, давала влагу в духовке. Вот. Сейчас оставляем там на 25 минут где-то, потом выдачим, посмотрим. Ну и у нас осталось, остался наш маринад-глазировка. Будем мазать ее, чтобы она была классная. Все. Так, у нас прошло 25 минут. Вот, видите, как раз в чем при прикол того, что внизу стоит вода. Корочки никакой нет, потому что курица сейчас там парится, она просто пропаривается. Поэтому нет никакой корочки. Сейчас мы ее, короче, еще раз обмажем нашей глазировочкой и уже уберем противень с водой снизу и еще 20 где-то 5-30 минуток ну 25 я думаю дадим жару немного побольше и уже сделаем корочку теперь размажем кисточкой хорошенько по всей коже Но я сейчас посмотрю, я сейчас минуток на 10 отправлю, и потом посмотрю еще разочек, как она. Может быть, еще раз достану, еще разочек промажу ее. Ну, уже по факту. Естественно, все потом расскажу. На вкус это никак не повлияет. Все, отправляем еще минут на 20, только уже без воды. Короче, переиграли мы немножко с нашей духовкой, с верхним жаром. Чуть-чуть у нас вот эти верхние части немножко подгорели. Ну да ладно. Нам нужно вскрыть, посмотреть, как оно получилось внутри здесь. Ну поехали. Блин. Ну, максимально, по-моему. Видно на камеру? Снимем вот здесь, вот здесь. Ну оно ну, прям сочное. Прям сочная. Что, будем пробовать, да? Сейчас отрежу маленький кусочек. Ну вот, Прям сок. Сок прям течет. Вот в том-то и кайф. Вот именно сначала пропарить хорошенько. Попробуем кусочек наш. Офигенно сочная грудка. Промариноваться, конечно, было бы хорошенько, ей бы подольше полежать. Ну, чувствуется, без вопросов, чувствуется маринад, но хотелось бы, конечно, чтобы подольше полежала, она помариновалась. Короче, если готовите курицу в духовке целиком, да, в принципе, даже если не целиком, если готовите именно грудку, бедра, понятно, там серое мясо, оно не будет никогда сухим, ну, можно высушить, но это прям перебор. А если готовите грудку, либо курицу целиком, Сначала потомите ее именно с водичкой внизу, чтобы там был пар в духовке, чтобы был пар, чтобы она прям напитывалась влагой. Ну а потом уже так вот минут 25-30 потомите и потом уже вытащите поднос там или что вы будете засовывать туда с водой и дайте хорошего жара, чтобы она уже именно взяла корочку. Короче, это офигенно. Готовьте, радуйте своих близких, родных. Вот. Наслаждайтесь сами такой сочнейшей грудкой. Ну, в смысле, курочкой. Вот. Попробуйте такой маринад сделать. Тоже очень классный. Но помаринуйте, желательно, конечно, подольше. У нас час, но у нас время ограничено. Если подольше бы помариновалось, было бы вообще иначе, 100%. В общем, до новых встреч. Не забываем про подписочку, прожать колокольчик, естественно, поставить лайкосик, ну и оставить свой комментарий. Спасибо всем, кто это делает. А, кстати... Я вижу, что у нас 60% не подписаны на канал. Я знаю, это ты. Я mm. знаю, это ты. Надо это исправлять. Ладно, все, до новых встреч.